приступаем к вязанию тела в кольцо амигуруми вяжем 6 столбиков без накида 1, 2, 3, 4 5 6 Соединяем. Так. Ставим маркер. Ой, первый ряд 6 прибавок это в каждую петлю по одной при 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 провязали первый ряд в ряду у нас 12 столбиков без накида второй ряд один столбик без накида, прибавка. Так, повторяем еще пять раз. закончили второй ряд в ряду у нас 18 столбиков без накида третий ряд 2 столбика без накида прибавка так провязываем еще 5 раз Так, закончили мы третий ряд. В ряду у нас 24 столбика без накида. Вяжем четвертый. Четвертый ряд это 3 столбика без накида, прибавка. Закончим четвертый ряд. В ряду тридцать столбиков без накида. Пятый ряд. Четыре столбика без накида. Прибавка. Три, четыре. Прибавка. Закончили пятый ряд. В ряду у нас тридцать шесть столбиков без накида. Шестой ряд пять столбиков без накида, прибавка. один, два, три, четыре, пять, прибавка один, два, три, четыре. Либо 1, 2, 3, Один, два, три. 5 прибавка все мы закончили шестой ряд в шестом ряду сорок два столбика без накида вяжем седьмой ряд шесть столбиков без накида прибавка Три, четыре, пять, шесть, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. и марка. Закончили седьмой ряд. Переходим к восьмому. Восьмой ряд. Семь столбиков без накида. Прибавка. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, прибавочка. Так, закончили восьмой ряд в ряду 54 столбика без накида вяжем девятый ряд Девятый ряд 8 столбиков без накида прибавка три четыре пять шесть 8, прибавка. Теперь также провязываем еще пять раз. Все, закончили 9 ряд в девятом ряду 60 столбиков без накида теперь нам нужно провязать 10 рядов по 60 столбиков это будет с 10 по 19 ряд 10 рядов по 60 столбиков так закончила я 10 рядов по 60 столбиков вот так у нас должно было получиться с вами. хочу вас обратить внимание ваше внимание что я когда мы вязали ножки у меня основной цвет был сиреневый и поэтому тело я начала вязать тоже с сиреневых ниток ну как бы Продолжение штанишек. Мы когда будем пришивать ножки, чтобы... Это у нас идут штанишки. А потом мы будем начинать. Часть тела у нас будет тоже полосатенькая, в полоску. Ну, с другой стороны, вы можете взять, как вы хотите. Хотите однотонными нитками без полосок. Хотите все в полосочку. Как вам будет угодно, как вы захотите это сделать. Какие у вас нитки есть. Но я делала так. Все. Я закончила 10 рядов. В каждом ряду было 60 столбиков. Так, начинаю вязать 20 ряд. 20 ряд. У нас будут эти 8 столбиков без накида. Одна убавочка и так мы будем вязать шесть раз. Повторяем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь убавочка. Тут последняя убавка в двадцатом ряду и у нас у нас в 20 ряду получается 54 столбика без накида 21 22 ряд мы вяжем по 54 столбика без накида вот сейчас я начинаю менять цвет у меня как бы штанишки закончились, будет начинаться кофточка. Так, я возьму оранжевые ниточки. Меняю ниточку. У меня вот так. Так, и начинаю двадцать первый ряд пятьдесят четыре столбика без накида. 8, 9, 10, 51, 52 53 так 54 я вижу еще провязываю 22 ряд еще 54 столбики без накида и этим же цветом оранжевый. так я закончила 22 второй ряд в двадцать втором ряду у нас 54 столбика без накида поменяла нить сменила нить на желтую и теперь вяжем 7 столбиков без накида убавка так мы вяжем по всему кругу шесть раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, убавочка. Пять раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, убавочка. Четыре, пять, шесть, семь, убавка. Двадцать третий ряд. В двадцать третьем ряду у нас сорок восемь столбиков. Теперь мы должны провязать два столбика. Два ряда по сорок восемь столбиков без накида это двадцать четвертый и двадцать пятый ряд по сорок восемь столбиков. Меняю снова нить. И начинаю вязать 26 ряд В 26 ряду у нас будет 6 столбиков без накида убавка 1 2 3 4 5 6 бабочка один, два, три, четыре, пять, шесть. Бабочка. один, два, три, четыре, пять, шесть, бабочка. Теперь вяжем три ряда. Двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый по сорок два столбика без накида. Так, я закончила вязать три ряда по сорок два столбика. Теперь начинаем вязать тридцатый ряд. В тридцатом ряду у нас будет пять столбиков без накида. Убавочка. Один, два, три, четыре, пять. Убавочка. Один. The one. три 4 5 бабочка это мы закончили 30 ряд тридцатом ряду у нас 36 столбиков получилось теперь вяжем 31 32 ряд по 36 столбиков Два ряда по тридцать шесть столбиков. Так, закончила я вязать 32 ряд 31 32 ряды у нас было по 36 столбиков без накида приступаю к вязанию 33 ряда в третьем ряду я буду провязывать 4 столбика без накида убавка так я провяжу и Шесть раз один два три четыре убавочка. один, два, три, четыре, бабочка, один, два, три, четыре, бабочка, все. Мы закончили 33 ряд 34 35 34 35 мы вяжем по 30 столбиков без накида так я провязала два ряда 34 35 по 30 столбиков без накида 36 ряд мы вяжем 3 столбика без, без накида убавка Так, мы закончили 36-й ряд в ряду 24 столбика без накида. Так, Теперь нам нужно это тельце набить холофайбером или любым другим наполнителем. Так, вот так вот набиваем Еще Наполнили тело холлофайбером. Дальше вяжем 37-38 ряды по 24 столбика без накида. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Так, провязали 2 ряда по 24 столбика. Переходим к 39-му ряду. 39 ряд мы вяжем крючком. Два столбика убавка. Синими. Раз два. Раз, два убавочка убавка один два убавка один два убавка все я закончила 39 ряд в ряду у нас 18 столбиков без накида теперь вяжем два ряда до 40 -й, 41 -й, по 18 столбиков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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 так все закончили мы 41 ряд Обрежем ненужные нам ниточки. Сиреневая нам пока уже, уже не нужна. Завяжем. Спрячем. Так, набьем еще наполнителем. Я набила тело. Теперь будем вязать Воротничок. Воротничок мы будем вязать за переднюю полупетлю. У нас тут 18, петель, 18 столбиков. Значит, 18 полупетель. В каждую полупетлю мы будем вязать 3 столбиком с одним накидом. соединяю вяжу две воздушные петли подъема один два в эту же петлю ввязываю еще два столбика с одним накидом так во вторую полупетлю три столбика с одним накидом три столбика с одним накидом в третью и так в оставшиеся петли ввязываем провязала я в последнюю переднюю полупетлю сорок первого ряда соединяю теперь нам надо еще свет второй ряд воротничка 54 столбика с одним накидом то есть в каждую в каждую петлю по одному столбику с накидом вяжу три петли подъема 3 воздушные петли подъема то каждый столбик ввязываю по одному столбику с одним накидом Я закончила воротничок так. закрываем петлю так Теперь нам нужно будет обвязать этот воротничок другим цветом. Я взяла ярко-желтый. Обвязывать мы будем столбиком без накида в каждую петлю. То есть у нас будет 54 столбика без накида в третьем ряду воротника закончила я воротничок прячем ниточку Обрезаем. Все. Тело пока откладываем в сторону, так как нам мы будем немножко я подзабьем, и нам нужно, нужно еще будет провязать шейку. Но это мы уже будем вязать, когда у нас будет связана голова. А и пока тело откладываем. Все, встретимся в следующей части мастер-класса. Мы будем вязать ручки.